Всем привет, дорогие друзья и хорошо вам настроения С вами Рэй, и мы продолжаем играть в черепашки Ниндзя-легенды Так, ежедневный наград забрали И сразу же вопрос Ага, Лига Мастеров Две звезды, ранг 37 Ну, вообще-то сегодня я хотел забраться в топчик Но знаешь, в чем проблема Что у меня всего два отката и реклама Не дает мне откаты Вот так вот, да И я пытался, ребят, накопить Думал, заработаю свои 10 откатиков, но получилось вот только один раз посмотреть и получил за это 2 отката Ладно, попробуем здесь 5 забрать Ну и там уже как-то своими силами будем пытаться пробиваться Так, кто у нас там выпадает? А морозильная кошка Морозильная кошка Так, сразу же пойдем побежим на серию испытаний Сегодня же, наверное, и пройдем ее полностью Тут осталось всего 2 поединка и вы писали мне в комментариях, что в Драконах Всадники Улха у нас вышло какое-то обновление. Так что после черепашек я планирую туда забежать и посмотреть, что там происходит. Что там за обновление. Там, наверное, весна пришла или еще что-нибудь в этом роде. Так, Ваня упадет у нас? Да какой там он упадет? Такую тушку попробуй пробить. Блин, ну вот это, конечно, смешно. Вот это смешно, что вот эти вот охламоны не упали. Что-то там дрыгаешься, дрыгается он мне. На тебе. Получил. Ну. Трэш какой-то. Не, не могут сразу забомбить. Вот надо им 33 раза там фуфлышку эту вот гнать. Так, тут Хан. Ну-ка давай, Леонардо, свою козырную вертушку. Хана минусуем. И также Тигринова. Ну, и этого добьем со сунка. В принципе, и все. И сейчас сразу же побежим на заключительное, да? Испытание. Оно находится вот здесь. Берем Армагона. Наших Маузеров. Я возьму Кренга, Леонарда и. И супер Шредера. Вот такая у меня будет команда. Да к Крэнку, понятное дело, никакого шанса у него не будет здесь на выживание. Тут к бабке не ходи. Уже сколько? Тысячу раз мы проходили, и Кренг, Как всегда. Надует губы и отдуплится. Так, заблокировали. Уничтожили. Так, ну ты что там с двумя саблями какими-то стоишь? Уже лежит. Ну вот и сам технодром. В который мы почему-то, ребята, без проблем проникаем, да? И вот сам крэнк. Вот эта мне картина больше всего нравится, когда он разворачивается и потирает ручки. Такой, знаешь, типа, Ха -ха, попались сосунки в мою ловушку. И тут сейчас сам как будто бы в ловушке На, получи Дальше валуном по морде Прикинь таким Тыдыш Прилетела такая фигня На, еще от крэнга Так, проникающий добьет его Вот и все Вот, вот, ребят, вот вам весь крэнг Иди, потирая ручки дальше Конечно, на изи разбираем Блин, я как вспоминаю свои первые поединки с ним. Это, конечно, было что-то с чем-то. сейчас все легко. Ну что, ДНК из другого измерения. Понятное дело, что это все у нас есть. Абсолютно процентов завершено. Собрать и сбросить. Давай смотреть. Меня, на самом деле, здесь сейчас интересует не столько ДНК, сколько вот эти вот награды. Вот эти и вот эти. Поэтому я смотрю, мутаген, вот доллары, пиццу дают... Странно, ни одного отката не дали М -м, Да Вообще ни одного, прикинь Ну, телепорта Угу, 6 дали Ну, в принципе, ребят, неплохо 11 тысяч, почти 12 тысяч мутагена 66 пиццы 6 телепортов и 30 баксов Плюс, ко всему прочему, вот такой набор Всяких деталей Ну что ж, собрать и сбросить, само собой Теперь что, теперь пойдем Быстренько пробежимся по поединкам Соответственно, нам нужен Рафаэль Ролевой Докачиваем ему здесь 14 наушников нужно всего лишь найти 14, да? Это уже трое Тихо, тихо, тихо А тут сейчас будет зеленая колба выпадать Ну, конечно же ну давай ты, господи, вот Четвертые наушники Получается пятые Давай хотя бы семь наушников соберем и все Да -мо, ты со своей зеленой колбой Ну просто достал уже, а Зеленая колба, зеленая колба Что, заела что ли, не могу понять? Я в шоке. Все, ребят, наушники нашли. Ну, не все, а сколько я там хотел? Семь штук. О, ладно, забираем здесь наши награды. И поднять уровень персонажа. Но это уже будет, ребят, после турнирной арены. Сейчас главное выбиться как-то в топчик. Каким макаром, пока не представляю. Так, Зек плюс Рафаэль. И возьмем, знаешь, кого-нибудь то не упадет у нас с первой плюшки. То есть, я надеюсь, Рафаэль сейчас встанет в провокацию, ну, а дальше пойдет все как по маслу. А, тут еще зэк у нас. Плюс карайка. Угу. Еще карайка-змея. Ну, теперь вставим Рафаэля в провокацию, и, в принципе, все. Можно ни за что не бояться лучи. Ну куда ты бежишь, а ну? Слушай, ребят, что-то как-то... Что-то мне не нравится. Я думал, что Рафаэль у меня тут непобедимый. А ты посмотри, что происходит. -то. Сколько отняли здоровья у него? Ой-ой-ой. Выжили. Добили. Но ну, хорошо, все равно он очень много урона получил, Рафаэль. Опасно же было. Ну что ж, 21 -я позиция. А 21 -я позиция... Нет, давай ка мне, наверное, 17-24, потому что... Вот, блин, вот было. Было, было, было, было. Но прошло... О -о -о -о. Совсем рейдж поплыл Ладно, берем Армагона И нет, ты подождешь пока И наверное здесь возьмем Да Ванька пускай будет Хотя Блин Тут Микеланджело Я же знаю прекрасно, что он Что он обычно ходит первым Но он может делать что? Усилить команду, либо бросить Сюркен Тут одно из двух и тут он делает свой танец ну, Ладно, это, это, кстати, лучший вариант Когда он сделал танец Кого? Чего? Ты отвали! Да ну! Ну это, ребят, это уже бор здесь пошла Ванька, ты такой дуст, я не понимаю Вообще, почему, почему ты Я рассчитывал на него Ё-моё Какой он по инициативе Адриш, ё -кру... Ай, дрищ полный Просто У меня просто нет слов из за него, ребят, просто сфейлили катку Вот так вот Просто сфейлить катку из-за него, а? Ну как так-то? У меня нет слов у меня просто нет слов. Я-то думал, что у нас после Армагона будет ходить Ваня. Сходил в туалет. Ну, Маузер, вы надеюсь, не подведете, убьете этого. Меня больше волнует Бакстер. Отлично. Бакстер всех нагнул. Надо будет ему действительно прокачать до седьмой ступени его суперсилу. Ну, а мы двигаемся дальше У насколько сколько? 7 откатов, да? 7 откатов, это хорошо Это уже у нас будет Пару поединков в плюсе Ну что, я возьму, наверное, здесь Крэнга Крэнг и Усаги А ведь все равно, как ни крути Не получается взять одного персонажа И отыграть им Подстраховка в любом случае нужна Поэтому 7 откатов этого мало. Вот если бы мне еще дали бы те откаты за рекламу. Ну, я, возможно, сейчас поиграю, а потом попробуем еще. и сделаю рекламную паузу. И попробую все-таки набить. Может быть, там получится. Или за баксы покупать. Что не особо хочется. Тратить доллары на откаты. Ну, глупо как-то. Ну что, переходим в Лигу Мастеров. Три звезды. Позиция у нас 92 И мы... Двигаемся дальше. Берем Макмана, берем Бакстера. Вот. Э, блин, я не знаю даже, что и сказать. По логике вещей мы должны здесь победить. Давай попробуем. Первое это торнадо, а второе это будет смертельная волна. Да. Как говорится, все было шито-крыто И мы справились Давай как минимум по 10 ступенек О, даже 12 перелетели Так, 17-24 Берем здесь Так, возьму Донателла, Возьму Кожеголового Нет, слышь, возьму Майки Слушай, ну по идее Вот по идее, инициатива здесь нормальная Кроме, пожалуй, Донателла. У кожеголового все будет пучком, но Тут мне не нравится морозильная кошка Если ее кожеголову не добьет, она же сделает хил Блин, иммунитет еще вешает Как-то все не в тему Ну, давай, добивай, Дони. А, секунду Черт подери ну-ка, так, если Мимо А вот так А так, понятное дело, что попадем Потому что Майки, извини меня, сотого уровня хе хе Он думал, что он там отсидится в сторонке Да ничего подобного Так, 68-я позиция И у нас Давай вот эту команду возьмем Леонардо плюс plus... Ну, плюс слэш Надеюсь на них Рафаэль, да, Рафаэль, конечно, тут бесевый. Если он успеет принять хил То, слышу, уже не пробьет Ну, в принципе, молодец В принципе, ребят, молодец Вот единственное, что тут Помучимся Ага Давай валуном Есть ты гляди-ка, все у нас получилось Но слышь, все равно слабые Ну ты сам видел, у них было половина здоровья, он сделал свою ртушку И то не смог всех победить Вот тебе весь вывод Так, я сейчас посмотрю Наверное, вот Наверное, я все-таки возьму вот эту команду Супер шредер Так, так, так, и вот так А дальше уже все, ребят, придется Тратить откаты это такое, с какой перепуган ты мне показываешь эту ерунду. Ну там 7 откатов. Что я сделаю? Три поединка только сделать могу. И все. Тин-пинс. Тынь да в любом случае не железо, у него постепенно урон висел. Так что можно было да ну, что там началось опять? Как меня вот это достало, а, ребята? Каждый день, то перфораторы, то какие-то там молотки стучит, что-то там. По башке себе постучи, придурок. Так, ну что? Давай я, наверное, возьму... Маузеров. И Леонардо. Раз, два, три. Нам осталось тут, шиш, да ш... блин, да как ты заколебал, ублюдок, а? Я не знаю, ребят, слышно вам или нет в микрофон, Он достал уже стучать. Вчера весь день перфоратором кто-то там долбил. Сегодня, блин, сту стукач вон там сверху, блин. Ну, 34 место. Так, ребят, а может быть нам даже и хватит. Может быть. Так, давай, армагона возьмем и маузеров. Тут, в принципе, уже не принципиально. Там 30 какое-то место. Три поединка всего лишь нужно отыграть. Ну-ка, мы зеры давай-ка влупим. Так, и Армагон, конечно же, добьет. А у меня сколько откатов? Если у меня 4, то мы, в принципе, наверное, сможем пройти. Если 3 или 2, то вряд ли. Нам не хватит буквально чуть-чуть. Три -чуть. отката, да? 22 место Ну, наверное, все-таки придется покупать Потому что завтра и, и послезавтра Ну, в общем, завтра я начинаю, ребята, работать Рабочая смену у меня начинается Сам понимаешь, утренние две Это будет у нас... А что у нас там будет, кстати? Где у меня Телефон Черт, телефона нету рядом Телефона нету рядом, я хотел посмотреть Что у нас за день недели, по-моему Суббота или пятница По-моему, суббота, да, сегодня Так, ну что, ребята, последний поединок Давай, наверное, все-таки докупим 10 штук. Так, возьму Армагона и Маузеров. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре, конечно. Ну и будем разруливать. Поехали. Одного уронили И добиваем Все А теперь смотрим Ну по идее должны перейти Там 11 позиция была Да Все, друзья мои Мы в топчике Так, поднять уровень персонажа У меня хватит О, хватит Так, ну что, ребята, Рафаэль у меня получает 91 уровень Здесь я забираю все оставшиеся награды Так, и хотел сделать Следующее Потратить остальную всю пиццу на поиски этих наушников Чтобы как можно быстрее ему прокачать До 6 уровня этот скилл Ну, а дальше, там, понимаешь, будем кого-то другого прокачивать ну, опять эта зеленая коба, она меня уже. Она скоро мне снится будет, это зеленая коба. Ну да, ни в какую не хотят. Единственное, что здесь один откат всего лишь тратится. Вот это хорошо. То есть не откат, а один телепорт. Так, у нас еще сейчас будет фарм жетонов. Все, да, по-моему? Да, больше у нас ничего нету. А сфига ли я так много набрал-то? Что-то я... ч то я, <laughs> я увлекся, ребят. Ну что, вот все скиллы до шестой ступени прокачаны. Испытание. Так, что это у нас за испытание? Черепашки. Что я такого не помню. Черепашки. Ну-ка ты-ка я гляну. Что еще, блин, за черепашки? Так, ну они сразу 70 уровня. И как мы видим, волны здесь будет три штуки. Стрелозад Отдупляется Так, здесь тоже все нормально Переходим на вторую Черепашки фильм Проверим Навшивость Давай так сделаем Маузер вызовем И вот они наши Черепашоночки На тебе Могу завалить сразу всех Ну, нет, Рафаэль остался и Донателла. Замечательно, здесь прошли Ну, 70 уровень Сейчас, получается, будет 80 Так ведь? Если сразу проходить, то там будет 80 Ну, я не вижу смысла Давай здесь, наверное 4 доллара. Так, силовая ячейка кренгов. Так, жетоны. Вы дадите мне вот это вот. Да ну нафиг, ребята. Я вообще-то вот это хотел. Прикинь, вот они дают мне все что угодно. Вот это вот не дают. Вот это вот становится еще более кислее на душе. Ну что, дорогие друзья, тогда на сегодня будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков.